Компания подростков приехала вот на это место, где находится шалаш, ну где-то примерно около трех часов. Влад с Жумаевым, с Жумаевым, Максимом и Янченковым Дмитрием приехали позже. Позже, ну я примерно, не знаю, ну примерно где-то... Полчаса у них. Да, может разница. пол четвертого, может без двадцати четыре. Вот, то есть они вот здесь отдыхали, вот этот стол, за которым они сидели, вот этот шалаш, на который они залазили, ну вот здесь костер. Ну, потому что по показаниям они говорили, что они все семье жали шашлык, получается, да? Да, вот этой лавочки не было, лежала просто, ну вот на это, земле. да, на земле вот ага. эта доска, то есть это уже потом, когда поиски были, да, при, приставили. То есть вот эта свалка, вот видно, что здесь сейчас вот мусор кругом. Причем везде-везде, везде-везде тогда перемеш... такого не было, было чисто все то есть никакого мусора, там даже на видео видно, что мусор валяется, как бы вот это видео, которое она есть, в итоге ничего не было, вот здесь вот, на вот этой крысе, когда мы еще не знали про видео, вот были обнаружены, ну, видно было, что кто-то лез на этот шалаш, ну вот здесь вот были вот эти следы, а еще хочу сказать, что на видео четко видно, что у Лада кровь, кровь и на руке кровь, просто он же и обшалаш тёрся рукой этой, но в итоге ни следов, ничего нету, и собака не не запах крови, то есть она сюда вообще даже ну, как бы не подходила, не нюхала. Вот, ну, а потом ребята показывали вот это направление. Сначала за помойку, за свалку, ага. потом я видела, Валера показывал даже в эту сторону, что он уходил вот, то есть вот сюда. Ага. А останки нашли вот там, в той стороне. Ну, как раз вот в этом 1200 метров прямо туда. Да, да ну, там не, ну, если так брать, то вот это направление. Не совсем прямо, там вот так.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 Ага. А мы не проехали. А, ехали не По ней можно было проехать? А, на этом? на была... да, а да. было больше, ладно, если вот идти ночью ага. вот бурелом вот ночью. такая вот вот такая вот такая вот это, это вот прям вот от получается везде, это, это везде это везде во всем лесу лес. такая здесь палка там палка ну разве пройдешь да. ночью спокойно так ты раскололся ты а про... вот оно болото <свят> в котором была тутанул который нас маленький вот ты такой взял? болот да он утонул в болоте чуть ли не с головой там ушел Yeah, вот сс... У Оху... меня снесло. У вас было похожее сад в Московской области, в Лагинском районе? Да, здесь болотистое место. Вот ну, такая Болотев, же местность. Но на болот... ну, Когда там далеко заходишь, вот, от, округа... от, от, Я... от озера. Вот примерно так же, вот, максимум, но кто там но... встанешь. Ну, встанешь, но да. да. вот, не засасывай. Вот. Не... Тоже ребенок 9, 9, 9 лет ушел. В итоге оказалось, что убили. Убили? Да. Там жил какой-то местный придурочный. Ходил по лесам. Утащил в лес, ну видно, как-то даже не педофил, да, какой-то псих просто. Ну два года не могли расследовать. Они его поймали, нашли, а толку-то. Он поехал в дурку отдыхать, но.. Что делал такое? Вы нормально там? Да. темп большой. Темпы? А не темп. перекитал бы где-нибудь колеи. Вот что остается. И как раз морозик эту ночь был. Ну, а то есть, к же бы замерзла просто. Да, и все. Даже если бы он и в морозик он бы проломил бы верхнюю форку и след бы остался. Как минимум. Да. Если он переходил бы. Вот еще Это мы еще идем как сравнять. Да? более такому нормальному пути. А та дорога, мы лезли вот так вот. Ага. И сапоги держали, чтобы их просто на ногах они остались. Понятно. А он до туда дошел в кроссовки, в кроссовки в идеальном состоянии Ага, и без грязи лежал в болоте шнурки... да. Нет, а, как, как минимум, налипло бы вода, все равно не, не, не, не размоет Мы си, не содраный раз, шнурки на месте два не, раз, ну, три, Они в том же состоянии, в котором они... Шнурки не были, не были рваные, задетыми нет, ветками ничего. Ну, понятно Все очень хитро что своя про Вот <связывая> <Аплодисменты? связывая> Сюда иди. папа, пошла то Сюда выходи. Иди за мной. Я поспогиблю, чем тебя. Олег за сосед. Че? Ферник? Отлично. Здесь очень много сухостой, кстати, mm -hmm. которая ломается. Прям идешь? Пять секунд, подождите, пожалуйста. А это что шалаш. Какой шалаш? Да? Шалаш какой Это не шалаш. Кажется, да. как будто. Так <связь> Олег <связь> в темпе. В темпе? вот получается целый и ты тык тык тык тык ты да, да, да да ты да, да, верно. Есть ты есть там ты ты Ну, понятно. Вот, вот такие вот, таких вот, ага. Сюда, со стороны вот ага. Тут, ну залито все вот так вот залито, вот именно этот участок. Если бы он бы, допустим, шел бы с оттуда, с оттуда все залито, все залито, он бы даже там бы замерз. Бы. Нет, я просто вот сюда, сюда мы доехали. Вот, вот этот... до сюда мы доезжали на ага. вездеходе. А вот здесь? Нет, вот просто тут... у него уже было состояние все-таки нового алкоголь питье. Да. Ну как ночь. минимум. Это ну, не в этом суть. Да, просто говорю о том, то что ну, обычно очень тяжело идти по факту. Ну. Ночью и я просто помню, ночью когда я по там лесу. было, 15-16 там пили какие-нибудь, коктейльчики, до дома тяжело было идти. Когда отходняк начинается, у тебя силы Все, ты да. квасишься на одном месте, да? можешь сесть и сидеть. Да. А друзья ничего не говорили, которые не были тут вообще. Или особо <свистит> друзей не было. Сейчас такие друзья...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 На этом месте? Да, но туда не было воды, здесь не было. Не, Я... ну вода непредсказуема. Да. Ну вот это оно вот так, вот лозуище. А вот его место, где Вот внизу эти вот кустиками. Вот, получается, вот здесь? Ну, вот, получается. О, здесь. А это что вообще? Это разрыли. Это рыли сюда рыли сюда что там, потом а, рыли. А? Вырывали до конца. Искали. Вот этого не было. Здесь ничего не осталось? Ага. Блин, на самом деле. Может еще кто-то? На самом деле просто в чем смысл? Я почему спросил Может, про не останки, нет. когда сказали, что не все забрали. Сконс вот да, думаю, мы вот да. Нужно было взять просто. Сидели, смотрели, вот, вот здесь вот все. Вот здесь на этом месте мы туда находили печати. Вот здесь вот, это да, сейчас вода. Вот да не, не топчится. А здесь перерыто. Уже все перерыли Мы-то там здесь были последние. Что-то искали, видимо. Пятого. Пятого еще. февраля. Нет, шестого февраля. Вот этого не было. Сюда еще кто-то приходил. Да когда-то. Да? Вот на этом месте. Веточку ну, вот ставим у нас вот специально? Была, в канаве. Да, кроссовки? В этой вовле. Вот, вот, вот. Какой? Вот в этой? В вот, первой? Да? да ладно. Да, кроссовки. Да. Нет, ну как минимум уж извини. А не было тут следов каких-то, нет? А, не, ну в то, то, то, то, то, то время не, не, видеть, не замечали. Это же уже осень прошла. Здесь два опала. Ну, сколько месяцев прошло? Да не, не смысл. А а а смысл в том глубокий, какие-нибудь эти. А? А? Это нормально или нет? Вот как бы ну ты вот а? наступила. А? Здесь и здесь все рыли. А? И а? вот здесь рыли. Не, просто я одного не пойму. Я, я, я помню коптер. Здесь пустое место, да. Да. А тут вообще деревня. Нет, там деревья, они есть. Вот это дерево. Фотография сейчас сверить вот можно? можно? Да, фотография есть. Есть она. Да. Сверху потом сейчас. Потом... Но вот этих-то нет. Вот это коптера нет? она развернута. а Плохо видно. Что, Что еще? Вот это примет для Смотри внимательно подменить. Но вы как бы я место бы видели, показываю просто место. Да. Ориентир вам смотрите, вот этот сухой обломанный дерево. Так. И вон она сине ровно стоит, такая. вот. Ага. Она так хорошо видна с фотографии. Не, просто там прямо на фотка, как будто прямо голое место. Как будто полянка такой редкий редкий лес и вот ну, поляна. Но да. это. Да не, нет, ну это нереально. Я... Вот, вот, а по такой я, с... я верю в случайности, но не до такой степени, извините, конечно. Дошли мы за 32 минуты. Ну, ну, это по, дороге. По, дороге. по дороге? По дороге днем просто, по дороге вот, да. Днем, да. Так, что я еще хотел? А есть сигареты? Кстати? Олег. Олег, ты куда? Вот оп, все? Нет. Нет, я не, не нет, топнишь. там, ну, когда его нашли, не было Здесь поводок. вообще было сухо. Была влажность, влажность, влажность. Вот, ну, в ну. вот этого. Ага. Вот. Ну. ну просто сейчас же дожди шли у нас тут. Тридцать четыре минуты мы снимаем просто дорогу полностью. Но это не полная дорога, понятно. Ну, просто да, сам подход. Да. Нет, здесь важно показать, потому что я видел там такие комментарии. Вот, по-любому по сам даже здесь здравом уме даже не дойдешь. Приспода, вот я вот я да, даже отсюда машины слышал. Место пикника, да. дорога, Дай сигарету, пожалуйста. Вот, он, та дорога, вот она та дорога, она получается вот здесь вот. Да. Получается, Ну вот он приблизительно и, он вот так по по вот а, и. Если он шел тут? Нет, ну опять А есть палка толстая? А да, куб Нет. Копали, копали, попли. Есть какая-то там палка такая, что? Нет, я вижу со своей стороны. Там не мягко, там твердо. Там твердо. А, это ну, это... Вот, Сапоги Сапогинет, не, не топнут. Не, вот, я стою. И вот просунки плавали во здесь. Песок злинный на какой он? 40 сантиметровый убили. Да нет, тут песка с глиным. А здесь это нет. Земля бы. Это земля земля белая такая да нет, ну нет, Если, а вот такого пути не, не может быть? ни не такого, не такого ну там ну вот понятно, там. что там не было следов будет залито. еще больше да Потому что до того места доехать абсолютно легко, как показывает практика, учитывая, что ездят грузовики, а под грузовик можно и проехать... Тащили, если у него порванные все в хлам штаны были, значит его тащили. Да? Не, я не знаю, что с ними. Да Кто а знает? просто изорваны все. Изорван. Изорван. И в такие она уже просто скрутилась. Синтетика, хлопок. А, хлопок что? А ну, нижний нижней Трусы? Ну вот как сейчас носится. Ну. Хлопок. Ну, хлопок. Ну хлопок и ластон. Да. Трусы идеально. Кеви, блядь? Даже от дороги тащить его, это было что-то с чем-то. Вот, дорога, вот Ой, мы проходили, мы вот доехать ну. можно до сюда, вот так пройти 10 минутам. Mm. Здесь особо таких следов-то может не быть, по факту. Так самое главное, мне еще тоже интерес такой, ну интересный факт. А, Зверье никакое не растянуло. Yeah. Вот здесь Нет, Она здесь. здесь не, ну мы не видели зверей. Нет, ну. Собаки по лесу бегают, господи, дикие. За рубки какие-то даже есть. Вот здесь рыли. А? Да здесь все, прорыли. Да. Я вижу. То есть там везде вообще по факту можно стоять? Да, везде можно. Здесь везде можно стоять. Ну, я и мужики ходили. ходить. Там есть, конечно, места топить? Да. Ну, а с ним земля? Что у меня? Провод? Хвостики, хвостики оторванные, да? Тихостики оторванные. Ну, что он Для гупров? Да, на всех случаях. тащил тоже странно. Свину. Сейчас вернем. Вот косточка лежит. Это не косточка трава. А это трава такая? Показалась, да. извиняюсь. Подними. Я ж понял, что трава трубчатая. Да? Угу. Показалось просто какая-то трубка только торчит. Угу. Да? Угу. Ага. Рыли, рыли, очень сильно рыли. Нет, шестого февраля. Вот этого не было. в Какой? Вот в этом, вот, первый? первой? Да. да. ладно. Да. Да. Нет, ну, как минимум. А не было тут каких-то, нет? Да нет а, не в... в... не в... Куда же уже осень прошла? Здесь, Здесь Если здесь все рыбка. И вот здесь рыба. Наверное. Наверное. Но вы как бы. Я не бы не сказал, что похоже видите, на штыки. Лопатные. Я показываю просто мясо. Вот, да. Ориентир вам, смотрите. Вот этот сухой облог на дереве. Так. И вон она синяя рога стоит. Вот. Ага. Она так хорошо видна с фотографией. Нет, просто там прямо на факт, как будто прямо было место. Как будто полянка такой. Стопы. Вот, я, вот я, его вот доросла машина слушает. Нет, а не та. Дорогу. Да, Отрывали. Уже. А? Это уже полутруха на Да. да. Это не косточка трава. Это а, трава такая? Да. Пожалуйста, извиняюсь. Подними. Я же понял, что трава. Трубчика. Uh -huh. Показалось, просто такой вот трубка. Uh -huh. ну, да. Она и вот тоже. такое да? не провозглашается. Ага. Ой, Ой если бы ничего не провозглашаешь, нет. Случайность тоже. Нет. А последний сигнал телефона не нормализовал? Сигнал телефона там остался. А, там остался. Телефон там, а си сим-карта... Изъяли, да, я нажимаю. Ну, изъяли, да, и телефоны забираются.